Так, ну вот инкубатор бытовой B2. Пришлось немножко переделать. Тут крышечка потерялась, пришлось перекрыть крышечку. Ну, вот добавил вот такой вот терморегулятор. Вот установка на 37 и 7 так, это у меня здесь 12 вольтовый адаптер для вентилятора Это вот я все так вот соорудил собрал там все проводочки всякие, 12 вольтовый получилось так оставил. Так вот градусники электронные. Самое интересное, что каждый градусник показывает свою температуру. Вот этот вот 37,8. Этот 37,6. Вот этот показывает 38,1. это показывает 70, Влажность 75 процентов так так так так вот 75 процентов 37 и 3 а здесь у меня 37 и 6 37 и 7 получается я на 2 градуса поставил чтобы не так часто включалось выстрел на 2 градуса это я отключил перед поворотом пока и чтобы точно узнать вот он у меня немножечко упал Посмотрим. Так, тридцать семь, получается температура. В принципе, можно убрать, уточнить на 0,1 градус идем вот в са заходим нажимаем кнопочку не на 4 сделаем так на 3 с а и получается так 9, а у меня 37 и 8 37 7 ну посмотрим сейчас поставим сбросим градусник и опять ее поставим посмотрим что у нас из этого выйдет 36 6 37 6 но сейчас он должен включиться как будет 37 5 он включится вот, раз включи 37 5 И на 02 градуса поставил иначе он получается очень очень часто начинает мигать. А это тоже не очень хорошо. Так, что еще тут у меня? Вот два вентилятора стоят. Вот это переворот. Примерно по высоте градусник оставим сюда градусный вот так вот добавил две лампочки 10 ватные